150, а под капотом сотня коней Их турбины ноздрями свистят И больше тысячи крутящий момент Мой конь железный стали гора Ямо болото и грязь ни по Я в непогоду выду с утра И скрыли в грязь я собью кирсачом Выходи, тракторист, комбайнер, и шофер, инженер специалист как панелист Мы работаем Без напару Уборочной страды Мы работники села Механизаторы О, пацаны, здорово. Что делаете? Здорово. Да а вот, дай спиузой все. Че, не получается? Да что-то с топливом что-то не то. Давай подкачивай. Давай. Что-то даже не схватывает. Давай еще пробуем. Да, может, свечи подсос, там вытащи, там. подсос. Да не, на, на, на свечи, блядь. О, пошла. О, как дела? как дела? нормально? Хорошо? пожалуйста в 40 день вообще, в дупля, чтобы обнулиться вообще, чтобы печень стала и сказал, браво, ребята. Ты, ты вот это... что ли? Да, да. Лег. Давай, ближе. Кул. Демы, Ого. Смало, смало, смало. Ой! вообще мужики делятся на две категории. Значит, на тех, кто из меня. И на тех, кого еще не спалили. Так вот я повторюсь: я не изменял. Потому что в нынешней экономической ситуации вася, жена реально обходится дешевле, чем любовница. Любовница как? Но ну, это цветы подарить, колечко ей купилось, в ресторан ее сводила. Ты представляешь, во сколько она тебе обойдется? А жена обойдется, а жена обойдется. Вот так. У меня, короче, один кореч есть знакомый. Так он каждой своей новой любовницей машину покупает. Я когда об этом узнал предложил ему с моей замутить, прикинь. Вот. А вообще-то я за семейные ценности, серьезно говорю. Тем более, что в моей семье все ценности на жену оформлены. Вот. Yeah. yeah, right. Right. <laughs> that's yeah. So this one is for Danny, you said. Yeah. This one is for Thomas. Yes. I'm with Thomas. Yeah. This is one is it? for Granny. What is that? That's that's a painting. Wait, wait a moment, double. Yeah. That's a painting. Let me show you. Can Wow. Yeah. Right. That's creepy. That's creepy. She likes it. She loves it, babe. Okay. She looks like Mona Lisa. Yeah. When you look at her, she looks at you. Yeah. It's romantic. Okay, yeah. alright, I have to wrap it? Yeah, it's massive, but yeah, you have to wrap it. And yeah, you that's wrap. a lot. Okay. Yeah, wrap everything. You know what? I'll just take a coffee. Okay. Like, okay. Mm -hmm. yeah. Do you need something with like, uh, water? No, I'm okay. okay. I'm right? yeah, yeah, yeah, I'm good. Okay, good. Jordan? Jordan! Come! Jordan! What? She just moved. Moved what? I swear she just moved. Moved what? Her eyes. Babe, it's a painting. I'm not joking. Not she just easy. moved. It's a painting, babe. It's not a painting. Are you okay? Give me your hand. It's 100. Are you okay? Do you want some water or something? Yeah. I, it's like, okay, I give you some water for me. just give me coffee. Coffee? Okay. Yeah, I'll give coffee. <laughs> JORDAN? JORDAN! I'm not joking! She has a knife! She has a knife! She has a knife! I swear! Come on! She has a knife! What? Wait! Wait! Wait! Wait! It's a painting! You can't move! I swear to God she just moved! What? She had a knife! What knife? Why do you see? <laughs> do you always see your face! It's it's you know what? I just let the, the door open! Don't worry, I don't leave you alone. I just come back. Yeah, be quick. Okay? Stop yeah? mucking no. me. I don't like But this. I, I need the door. Like I don't like this. What is that? What is going on? Jordan? Jordan! I swear she's moving! She's gone! She's gone! I swear! Come on, she's gone! She's gone! She's out of the painting! Come! It's a game! It's impossible! It's impossible! She's out It's of the impossible. painting! Then, then. It's, of the painting. It? It's impossible! Okay. It's impossible! She was out of the painting! She left the Just painted. go over here! It's <laughs> Друзья рядом, душа кайфуй Вокруг красотки взглядом колдуй А совсем, в голове дурман На том поле движение как ураган